Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл и... Эфисерг! Всем привет! А сегодня мы выбираем персонажа в игрушке. Маронис, да, я буду сегодня... Так, ну я так понимаю, ты жена, которая ждешь как раз вот этого вот чудика, который охотился за трезубцем. Да, с рапутной ножкой, куриной. Да, так что сегодня семейные разборки, да? Причем бледная бледная жена. Ага, вообще бледная. Ну, видать, со дна морского подняли. Так, лавина лавы. Дождаться не может. Так, что это такое? Что произошло сейчас? Леща! Хлеща, леща. Чок. Ты it. меня ударил и сдох? Нельзя а? бить жену. Опять? Что это такое? Ты куда, водолаз? Ты куда? У нас еще ничего не было. Иди со своими. Знаешь, куда? У тебя зубы что хрустят. Это? Рой, рой, рой, тоннель. Да что там происходит? Подожди, что забуговалась вот эта пумбочка. Ой. А, ты сдох. Ой, очень быстрая игра. Очень быстрая игра, с очень быстрым водолазом. Жена так и не дождалась. Да, видимо. Йо, что это такое еще было? Ну, а, всего 40 монеток. Фигня. был Новый уровень 12. О, кирка старателя. Блин, а. а почему персонажа не дает? Неужели все закончилось? Не знаю, <сёк> может все-таки что-то еще есть. Может быть, левел надо хороший большой взять. Ага. Так, а, очень вот Поищем кирку. Знаешь, у меня хороший левел, чтобы бутылочкой тебя греть. <сёк> <Так>. Где <сёк> оно? О, вот она. Да. Давай, знаешь, вот так, Чё, стандартный. Вот так вот. Хорошо. Погнали. Стандартный красный цвет. А что такое? Лавина лава. Лава, лава. Так. так. Ну, шел в жопу. Да. Ну да. Оу. Угу. Это что было на карточке? Понял. Это была обита. Ох, серский. Оба. Блин, я оттуда уйти не успел. Так. Так, огненный лабиринт. Пока. Yeah. Ага, пока, окей. Я бомбу ударю. Вот это был снайперский удар. Райская платформа. Ой, только не оно. Да пошел ты... Ух, Блестящий удар. Давай вообще. А что у нас? 0-0 это типа счет? 0-0? Что ты, Ух, чё ты творишь? О, ты видел? Откуда у тебя? Вот оттуда. Да а -а. твою жизнь грёбанное сам, место. Сам помер, сам помер. Это капец какой-то. Ты... Ну что-то у меня слишком мало золота. Эй, совсем чуть-чуть. Ну ты же у нас старатель. У кого, Кирка, тот и гребет. Ай, да ладно тебе то бутылочка бутылка тоже, тоже пьешь да да вот и старайся старатель. так ну погнали чё дальше о о хотя не погоди я думаю о так, ладно, тут... это доисторические да меньшинства. Эээ, пусть будет желтый. Снег? <coughs> Нет, викинг. <coughs> викинг. Новоморонирс. Да. Так, Лабиринтик. огненный лабиринт. <звы> Понятно? Я думал, что это была бомба. Я не обратил не могу думал, надо это... поймать. Жестко-жестко. <свист> <Вот и все. свист> получается, ты когда бьешь эту хрень, тогда такая хрень происходит. Может быть. Ага, ага, ага махунутый опа опа да чё я кругами-то хожу как тебе чё она сейчас рванет время время так подожди где там был о смотри, я ничего нашел Хорошая штука. Да, Мне понравилось, да? блин. Ты чё? Ты вогонёчек? Я поджарившись поджарившись да. Опа, опа, опа, опа, опа. А чё у тебя так золото много? Отдайте Я мне золото! Я же викинг. Отдайте мне золото! Чё за фуронер? Есть такая игра, но мы сейчас не в ней. Жестко. Ладно, в общем, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления и уходе и оставляйте свои комментарии. С вами сегодня Бейк Белл и... И телескоп динавидности и Всем спасибо за внимание всем пока. <свят> <свят> всем удачи и всем пока.